Пускают дети мыльные пузыри, Восторг сердец льет со смехом гулким. В душе ребенка, как пристально не смотри, Мы не найдем нехоженных закоулков. И простоты, о сколько там простоты, Наивности и безмерной веры. И узнаешь себя в том мальчишке ты, который звонко кричит. «Я первый!» Открыты двери. Каждый может войти туда, где верят в быль небылицу, где все обиды могут легко простить с улыбкой искреннейшей на лицах. Душа ребенка хрупкая, как стекло, бокала тонкой ручной работы. Как не хватает тебе сейчас ее Для светлой радости и полета. К тебе от тебя только рукой подать, Ты силу веры возьми оттуда. И восхитит опять, как было тогда, Сон пузырей из мыла воды и чуда.